но так как мы не видим миди-каналы, на которые назначены наши артикуляции, мы вернемся к первому упрощенному виду инструмента. Как мы можем заметить, у нас заняты все 16 миди-каналов. То есть для наших скрипок мы задействуем один контакт. Поэтому в таком случае стоит использовать контакт с маркировкой 8 out, так как мы будем использовать всего одну аудиодорожку. Многовато 16 каналов лишь для одного инструмента, скажете вы, и я с вами буду полностью солидарен. Но зато мы будем манипулировать одной миди-дорожкой для всех артикуляций, а не 16-ю миди-дорожками, что очень сильно захламило бы наш темплейт. Открываем настройки Expression Map и производим точно такие же манипуляции, за исключением нескольких деталей. Для начала мы добавляем в раздел Sound Slots все 16 артикуляций. Затем нажимаем на Set Remote Key для назначения клавиш переключения, для того, чтобы назначить идентичное значение клавиш в окне Output Mapping в подразделе Data One. И в строке Channel нам нужно указать MIDI-канал, на который назначена данная артикуляция, то есть в случае легато скрипок это канал 1, в случае sustains протяжных скрипок это миди канал 2 и так далее. Когда мы создали карту для отдельных артикуляций скрипок, мы можем манипулировать переключением артикуляции на одной миди дорожке вместо 16. Теперь мы рассмотрим другой вариант, менее ресурсоемкий, на примере библиотеки той же компании, Orchestral Tools. Только для разнообразия будем использовать деревянно духовые Berlin Woodwinds. Но для начала добавим MIDI монитор Это нам пригодится для того, чтобы просто понимать, за какое значение CC отвечает тот или иной контроллер. Сделать это можно как в самом контакте, так и на MIDI дорожке В контакте нажимаем на кнопку с изображением папируса в случае версии сэмплера 5.0 до 5.4, либо кнопку KSP в случае свежей версии сэмплера 5.6. Выбираем вкладку Presets, затем Factory и в разделе Утилиц выбираем MIDI Monitor. Теперь при нажатии на MIDI-клавиатуру мы видим название нот, расположение их по октавам и силу нажатия Velocity. Либо при манипулировании фейдерами мы можем видеть значение CC. Второй вариант. В окне инспектора во вкладке «MIDI Inserts» мы выбираем «MIDI Monitor», где мы также можем наблюдать за всеми программными значениями MIDI-сигналов. Следующим шагом загрузим банк инструментов. Нажимаем на кнопку с дискетой и выбираем «New Instrument Bank». Затем нажимаем на кнопку с изображением гаечного ключа, для того чтобы раскрыть весь список свободных слотов. Здесь мы можем увидеть 128 слотов, которые мы в теории можем использовать для 128 инструментов, либо артикуляций, используя всего одну миди-дорожку и один миди-канал. Следующим шагом распределяем по слотам необходимые нам артикуляции в нужной нам последовательности. Стоит заметить, что изменить последовательность артикуляций можно внутри банка инструментов, простым перетаскиванием на необходимый слот. В нашем случае для экономии времени мы просто перетащим все артикуляции в банк инструментов. Теперь мы видим, что у нас 13 артикуляций флейты на одной миди-дорожке и на одном миди-канале. Следующим шагом мы открываем окно настройки Expression Map. И совершаем идентичные действия предыдущим, за исключением нескольких моментов. Заранее создаем 13 переключателей и назначаем клавиши переключения нажатием на кнопку Set Remote Key. В третьем окне Output Mapping в случае переключения артикуляции в банке инструментов нам нужно выбрать не Note On, как в предыдущих случаях, а Program значение которого будет указывать на номер слота инструмент банка и в строке channel нужно выбрать один, так как данный инструмент банк у нас назначен на первый миди канал то есть если к примеру мы будем создавать следом инструмент банк с медными, то он будет назначен на второй миди канал и в разделе channel мы должны будем выбрать второй канал и так далее Единственным и, пожалуй, значительным минусом данного варианта является то, что доступ к настройкам библиотеки, к таким как количество ревербераций, динамика, экспрессия, громкость и так далее, производится при помощи двойного клика по необходимой для настройки ячейки с артикуляцией, после чего мы попадаем в так называемый режим разработчика, где во вкладке Script Editor мы сможем найти окно с настройками инструмента, но не в совсем привычном нам виде, где мы можем делать все то же самое, что если бы мы делали в меню отдельно открытого инструмента. Проще говоря, в окне Script Editor мы видим все то же самое, только без привлекательной фоновой картинки окна настройки. Вот теперь вы можете ограничиться практически парой-тройкой активных контактов для составления своего темплейта. Теперь нам нужно научиться назначать и манипулировать автоматизацией, но это уже в следующем уроке.